И снова всем привет, друзья! Здравствуйте! Так, мы сейчас повторим общие мануальные принципы, да, для, ну, как бы не, без разбора полетов, да, без разбирательств, где у человека там что-то не так, куда-то съехал позвонок, сколиоз, не сколиоз. Просто общая коррекция для, для всех, пригодна для всех в завершении массажа. Специальный мануальный массаж мы уже проделали, разогрели, убрали спазмы, да, и теперь, чтобы приступить, нам надо, ну, во-первых, во время массажа мы его уже раскачивали, да, растрясали по-всякому, декомпрессировали, уже было воздействие, да, нам самое главное воздействие на, вот видите, по складочке видно, это осистые позвонки, но хруст, хруст идет вот на два пальца сбоку, вот по этой линии, реберно-поперечное сочинение, и там же фасеточные суставы, которые, это когда позвонки цеплятся друг к другу, поэтому мы их разбиваем сначала кулаками. В основном это грудной отдел, плечи, вот, лопатки. По плочкам не бьем. Здесь по кресту бьем. Также вот вбиваем его вниз и в стороны отдельно подвздошной кости, чтобы они расшатались, разошлись. сустав КПС крестового подвздошного сустава. А, и вот я для чего снимаю этот ролик, как бы, чтобы вы поняли последовательность, да? и насколько это на самом деле не длительный прием, это занимает буквально там, 4 минуты. давайте начнем. Сейчас 15.04, продолжаем разбивать, вот, КПС, да, подвздошно сустав, через свои пальцы, доходим до копчика, потом э, ППС, это поясничный подвздошный сустав, значит, через тряпочку находим. Ямочки вот эти, да, и вот по диагонали к позвоночнику вот здесь вот такая палинка. Ну, куда она человека, вот два пальца помещается. С этой стороны, с этой стороны тоже два пальца. Значит, именно вот сюда устанавливаем свой большой палец, ну, любой руки. Допустим, удобнее вот этой, да. И стучу в сторону декомпрессии, то есть вот туда по диагонали. И в мою сторону тоже по диагонали. Можно поставить вот так палец, как, как, как молоточек, да, и туда вот его забить, расслабляя вот этот вот сустав. Также для декомпрессии можно пройтись вверх по всему позвоночнику. Ну, как правило, начиная от десятого позвонка, пропускаем плавающие ребра, нащупываем ямочку между остистыми отростками и через палец свой пробиваем туда, Некоторые это делают, ну, для жестких людей можно через молоточек, долото использовать. Ну, я разные приемы уже показывал, какие можно использовать, да? Через пальцы просто быстрее всего. Можно даже вот три сорта найти и по трем пальцам простучать. Ну, я не сильно, не сильно стучу. Так, просто для дема для декомпрессии мы это делаем, да, то есть постоянно раздвигаем это все. И вот когда мы это все раздвинули, теперь переходим к самим приемам. Декомпрессионный прием я уже показывал там их шесть способов есть, ну, выбирать тот, какой вам удобнее. Например, вот большими пальцами, да, основание большого пальца уперлись, вот, натянули ткань, выдох, раз, два, восемь, выдох. Раз, три, четыре, пять прошлись, да, раскачали чело человека по диагонали, раз. 2, 3. Видите, вращение не, не останавливается. как бы просто ловлю амплитуду и под эту амплитуду пробиваю. 3. Далее, остистые позвонки. Так вот, в стороны. Туда-сюда растянули. Повыдергивали фасеточные суставы. Ну, начнем, например, с 5 с 1. Как раз вот два пальца от оси позвоночника отступили за кожу, тут еще один сустав пояснично-крестцовый ПКС, потом по крестцу прошлись до конца, взяли копчик, выдернули его, как ты его назвал пояснично-крестцовый? А КПС тогда что такое? КПС это крестцово-поясничный, а это ПКС. От, от как да, два разных суставов. Дальше э, сам вот КПС теперь выдернули в эту сторону, в эту сторону, это вот буква V. Теперь вот этот ППС вот так вот, над косточкой находим его выше. Ну, примерно от ямочки, да, на сантиметр выше. Вот такой Дегонали взяли, ну, вышли даже, да? Прошлись по всем позвонкам, ну, докуда идется. Если хватается выше, то его нужно выше. Понятно, что у полных людей вы там даже захватить не сможете. Теперь реберно-поперечный сустав, суставы всех прям удерживаем. Это примерно от оси позвоночника где-то вот на расстоянии четырех пальцев, 3-4 пальцев. И сам позвоночник вот расшатываем. Шатали. Следующий прием это по перпендикулярно ребра. Вытаскиваем вот за лопатки. Выдох. Еще раз выдох. Ой, сейчас стой. Мама, шея была. Это шица. Ну вы сходишь, повернем другую голову. Ой, блин. Просто для демонстрации. А сейчас я тебе, кстати, раскладываю Выдох. Выдох. Так, это вообще только где ребра идут в зону, да, ну вот отдельно поясницу, да, если тут не делали скрутку Вот так вот теперь только для поясничной области, прошатали, расшатали и поткнули Прошатали, расшатали, поймали амплитуду Я и, тебя и, боюсь, ой, ой, боюсь Не боись, все будет, надо. если что-то пойдет не так, всегда можно починить, повернуть просто в другую сторону то есть вывлечай сюда, положим в сторону, вот и вся логика. Подставить левую, да. Да, подставить левую еще. Так, со спиной как бы закончили. Теперь шею немножко поправим. Значит, вот этот тройной удар выдвинули, расслабляется, нет, ты сам ничего не делает. Пожалуйста, поймем чай. Ладно. Раз, два, три. И там сюда. В другую сторону поворачивай. Стой, два, три, Ой. Ой. Все, как бы это вот без разбора конкретных заболеваний. Да? Но если у человека. Так, кстати, замеряем. Буду 4 минуты, сейчас 10 минут. Это просто как декомпрессия, да, получается? Да, да, это как бы как декомпрессия, все мы вытянули. Соответственно, для поясницы, для шеи в основном скрутки, для грудного отдела в основном продавливание вот туда. И когда мы даже вот так вот делали. Мы тоже натягиваем ткани вверх, да, чтобы тянуть все время с декомпрессией вверх. Все вот эти приемы делаются снизу вверх, очередных стих. Так, ну вот сейчас 9 минут, то есть получается в 4 минуты мы начали, 9 закончили, это получается сколько, 6, 5 минут, да? Ну тут еще я говорил за многое, ну наверное, вот минуты 4, как раз все это и прошло. И если мы уже нашли какую-то отдельную проблему, допустим, сколиоз, Тут вот сюда, тут сюда, да? Тут, тут уже поступают другие приемы. Начинаем, например, что в нашу сторону, пошел в грудном отделе, да? Тут берем уже за ногу и уже начинаем там совершенно другие приемы, о которых я уже рассказывал в следующих видео, где проверяем... Можно еще вот так повернуться. Да, да, так не так, а в другую сторону. Ну, нет, нет, потому что, она в ту сторону дискревовано, да, да. Да, да. Я просто в, в ту сторону дискревовано, чтобы вот туда толкнуть. А, правда. То да. есть тут растягиваем, равнокаяем. Да. Ты, ты молодец, ты. что вспомнил. Так, ну сейчас у нас тема такого общего. То есть в следующих видео мы как раз разберем уже отдельные случаи, да, правки конкретно позвонка, если седьмой повернулся, или первую грудную в ту или иную сторону, да. Если крестец развернут туда-сюда, если таз один выше другого, то есть ноги разной длины. Об этом будем все в следующих видео. Есть и ударные методики, есть и более плавные методики, есть и мягкие методики типа постсозиметрической релаксации. Но об этом в следующем видео. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. С вами был Олег Будин.